канале Утро новости в студии Анна Костюченко. Здравствуйте. Почти 5,5 миллионов украинцев ждут компенсации по обесцененным советским сберкнижкам. Об этом сообщает заместитель главы администрации президента Ирина Акимова. Напомним, в прошлую среду президент Виктор Янукович заявил, что государство начнет выплачивать компенсации по советским вкладам в размере 1 тысячи гривен или 100 евро с 1 июня текущего года. Среди других направлений социальной реформы названы ипотечное кредитование, повышение занятости населения и социальная помощь малообеспеченным. В общем сложно, Возможности на реализацию социальных инициатив в главе государства понадобится 160 миллионов евро бюджетных денег. По словам Ирины Акимовой, средства будут получены за счет увеличения экономического роста. В частности, для достижения поставленных целей планируется ввести налог на богатство и принять закон о либерализации рынка добычи полезных ископаемых. Кроме того, благодаря порядочности налогоплательщиков, около 100 дополнительных миллионов евро уже есть в бюджете. Уже есть дополнительные 10-11 миллиардов гривен, которые поступают прежде, прежде всего за счет превышения плановых показателей по налогу НДС на импортную и отечественную продукцию и за счет планового повышения поступлений от налога на прибыль. Официальная делегация из Туркменистана в Украине. Главные темы встречи – альтернативные источники энергии, строительство доступного жилья и развитие медицины. В рамках государственного визита президента Туркменистана Горбангулы Берды Мухамедова в Киев прибыли мэр Ашхабада и губернатор Ахальской области. Туркменистан остается перспективным для сбыта украинской строительной и машиностроительной техники. В последний раз Виктор Янукович встречался со своим туркменским коллегой в прошлом году в Ашхабаде. Тогда туркменская сторона пригласила украинские компании принимать участие в тендерах по разведыванию, и разработке нефти и газа на шельфе Каспийского моря. Украинские аграрии планируют собрать 42 миллиона тонн зерновых. Такие прогнозы на этот год делают в Министерстве аграрной политики Украины. При этом плодородные украинские земли могут давать гораздо больше урожая. Украина может стать ведущим импортером продовольствия в мире, считают Федерация работодателей. Но для этого необходима сельскохозяйственная революция. В мире растет спрос на зерно. По прогнозам ООН, до 2050 года численность населения планеты возрастет на треть – до 9 миллиардов людей. Для того, чтобы обеспечить всех едой, необходимо увеличить производство продовольствия на 70%. Украина может стать одной из стран, которые будут кормить мир. На сегодняшний день мы занимаем четвертое место по объему выращивания картошки и одиннадцатое по зерновым. Однако урожайность сельскохозяйственных культур в Украине в два-три раза ниже, чем в развитых странах. Например, в Нидерландах с одного гектара собирают в три раза больше пшеницы, чем у нас. Украина имеет плодородные земли, развитую аграрную науку трудолюбивых людей. Но для того, чтобы стать одним из наибольших экспортеров продовольствия, необходимо совершить технологическую революцию в сельском хозяйстве, заявляет глава Федерации работодателей Украины Дмитрий Фирташ. За эти 20 лет научились делать то, что быстро приносит деньги. То, что не надо укладывать большие деньги. То есть мы не идем в глубокие переработки, мы не делаем никакие комплексы. Я считаю, что мы должны сделать такой, знаете, украинский прорыв. Мы должны перейти в другую стадию. Нам надо уйти в более сложную переработку, в новую модернизацию и в новые технологии, в новый процесс. Эксперты аграрного рынка считают, что Украина лишь наполовину использует свой аграрный потенциал. Мы можем увеличить урожайность на 50% процентов. Речь идет о том, какие семена мы используем, какие химические средства применяем, какие технологии, какая сельхозтехника. В принципе, этот пакет и определяет разницу между украинским сельским хозяйством на сегодняшний день и тем хозяйством, которое должно быть в будущем. Приоритетом для сельского хозяйства должно стать сбережение экспортных позиций в мире. Кроме того, украинские аграрии должны максимально обеспечить внутренние потребности страны. Рынок сегодня очень пустой. Если посмотреть даже по овощеводству, то вы увидите морковка, лук, картошка, помидоры, перец, редиска. Все мы заводим. Почему мы сегодня еще более-менее неплохо выглядим с Европы? Потому что у нас много земли. И мы достаточно большая страна, но нам надо перейти в качество. В условиях недостатка инвестиций украинские компании должны наладить кооперацию внутри страны, отметил Дмитрий Фирташ. Такую возможность не предоставляет Федерация работодателей. В частности, фермерские хозяйства, машиностроительные предприятия и транспортные компании могут выстроить производственные цепи, которые позволят значительно повысить продуктивность работы. Анна Космина, новости УТР. Морозы еще не ушли, а МЧСники уже подводят итоги. Этой зимой на льду погибло в два с половиной раза меньше людей, чем прошлой. А все благодаря погоде и разъяснительной работе, которую проводят спасатели среди рыболовов. Подробности в следующем сюжете. На дворе уже весна, а рыбаки еще на льду. Спасатели в который раз предупреждают – это крайне опасно. Особенно если не соблюдать главных правил пребывания на водоеме. Этой зимой в Украине на льду погибло 43 человека, двое из них – дети. Впрочем, по словам спасателей, могло быть и хуже. Если сравнивать с прошлым годом, в 2011 погибло 114 человек. То есть в этом году наблюдается положительная тенденция и уменьшение гибелей в 2,6 раз на водных объектах. Этому есть объективные причины, объясняют спасатели. В декабре ударил мороз, и покрылись толстым слоем льда. Во многом помогла и разъяснительная работа, которая проводилась среди рыбаков. Работники МЧС осуществили 60 информационных рейдов, в том числе неоднократно наведывались в школу, где объясняли ученикам правила поведения на льду. Сделано порядка 100 тысяч листовок, которые мы раздаем как на льду, так и на объектах с массовым пребыванием людей в детских учреждениях, в учебных заведениях. Если человек все же провалился под лед, спасатели советуют прежде всего не паниковать. Необходимо громко позвать на помощь. Если никого рядом нет, осторожно выбраться из воды спиной вперед. Затем как можно быстрее найти теплые вещи, переодеться и согреться теплым чаем. Юлия Война, Сергей Левтер, Максим Росомахин. Новости УТР. Кто сказал, что вождение – не женское дело? В столице прошло большое женское ралли. Экстремально отметить Международный женский день решились 39 пилотов на пару со своими штурманами. Каждую 80-километровой трассы до последнего держали в секрете. Женская ралли экстремальный подарок женщинам к 8 марта. Проходит уже 14 раз. Принять участие могли все желающие. Единственное условие наичи собственного автомобиля. 39 леди экипажей из Киева, Харькова и Черкас проехали трассу длиной 80 километров, минуя три контрольных пункта. Маршрут держали в тайне до последнего. Елена больше десяти лет за рулем. Говорит, что для участия марка машины значения не имеет. Главное желание. Целый день катаемся. По легенде. Э проезжаем с Лалом, мы выполняем кучу всевозможных заданий, которые организаторами придуманы. В принципе, это очень весело, очень радостно. И такое времяпровождение – это реально достойный праздник для женщин. Участницы ралли тщательно изучают маршруты, просчитывают секунды, за которые должны преодолеть участки. Ошибка штурмана в таких просчетах зачастую стоит экипажу победы. Организаторы говорят, идея женского ралли возникла давно. Устраивая 30 гонок в сезон, нельзя не сделать одну из них для женщин. Гонка делается с пониманием, кто едет, куда едет и зачем едет. Да? Все-таки праздник. Хотелось, как бы так, чтобы немножко было какая-то интрига соревновательная, немножко спорта, да? но в то же время, чтобы это было кружево интересно, чтобы это не на убой было, как в больших как на самом деле. Правда, все остальное по-настоящему. Для участниц предусмотрены даже штрафы. Тут, Если приезжаешь на контрольную точку раньше, раньше чем прописано, да? соответственно, где-то нарушил. Ну, это математика, архитекты для третий класс. Стадуем, вынимаем, получаем. Да? То есть, пенализация... Получается больше, если бы, если бы ты опоздал. Так, я смотрю, если ты знаешь, ты ехал, превышал, ехал движение скажу, так. Девушки счастливы. Для многих машина это друг и товарищ, для кого-то даже диагноз. Это больше, чем увлечение. Ну, наверное, для меня это болезнь, потому что я с детства болею машинами. Для меня это очень важно. Каждый там какой-то момент, царапин на машине, я. Я принимаю очень близко к сердцу. Может, это неправильно, но для меня машина, ну вот он живой для меня. Я с него переживаю, люблю очень сильно. Предубеждения по поводу женщин за рулем понемногу уходят в прошлое. Девушки более внимательны и осторожны на дорогах. Они меньше нарушают правила и внимательнее относятся к другим участникам дорожного движения, утверждают автолюбители. Женщины больше думают о тех, потом, о вот других участниках дорожного движения. Там более да, да, думают не только о том, что я тороплюсь и, и мне нужно успеть любой ценой. Я думаю о том, что кроме меня на дорогах еще есть э, масса Много других людей, участников да. движения. Мужчины, которые пришли поболеть за своих дам, соглашаются сказать, что вождение дело не женское, не поворачивается язык. Говорят, сами нарушают чаще. Однако пол и цвет волос не влияют на мастерство вождения автомобилем. Я думаю, что все-таки мужчины. Во-первых, потому что их больше. Во-вторых, женщинам присущая определенная, наверное, ответственность. Они, наверное, серьезнее относятся к этому процессу. Я думаю, что в общей массе не очень добросовестных водителей так много, что уже давно никто не различает, девушки ли это, или мужчины. Может быть, более внимательно стараемся относиться к женщинам за рулем, потому что ну, все-таки это всегда женщины. Ну, зависит все от, как бы, кто за рулем. Не имеет значения блондинка, брюнетка, то есть... Ну... Если не дано, то и мужчине не дано. Тройку победительниц наградили грамотами и подарками. Но главное, порцию адреналина и хорошее настроение получили все без исключения. Анна Золотаревич, Анна Космина, Анастасия Тачилова, Владимир Плешаков. Новости УТР. И это последняя информация на сегодня. До встречи на телеканале УТР.